Более простым вещам это доходные сайты в России. Все, все значительно проще. Первое то, что вы также получаете доход в валюте, но на свою карту. То есть доход идет ежедневно, вы раз в месяц получаете деньги на карту от Google. Мы сейчас не будем в налоги уходить, потому что всегда интересно, когда. Я бы предложил сфокусироваться на том, что вам каждый месяц кто-то переводит баксы на карту. Ну, то есть, и ты причем видишь каждый день, сколько тебе денег приходит. Не каждый день, там статистика обновляется раз в 3 минуты. То есть приложение обновил, ага, увеличилась сумма. То есть это как наркотик. То есть это прям. Я раньше вообще каждый день по несколько раз смотрел. То есть у меня был КПИ прямо увеличивать вот эту ежедневную сумму поступлений. Простая монетизация. То есть вам не нужно быть гуру, вам нужно просто купить сайт, поставить код на него, и это будет работать. То есть это прямо вот, ну, реально, просто зайти, откнуть этот код, посмотрев урок, и он будет работать. Причем есть чит-коды, когда вам. Ну, на этом рынке давайте так, вот мы понимаем с вами, что 40% в валюте это офигенно. Это прямо вот хороший кэшфлоу. Потому что у кого-то сразу заработали. Ага, значит, это потреб, под 15. То есть, короче, я сейчас. Ну, то есть э, на этом рынке, к счастью, есть второй тип людей, у которого совершенно противоположная задача. Он сделал что-то, что в его глазах это просто, вот он там набил статьями, на коленке сделал сайт, и вдруг эта штука стоит как квартира. То есть у него в глазах квартира, в которой он может жить, или свадебное путешествие, или первая поездка в Таиланд, она гораздо интереснее, чем денежный поток 40% наличный капитал. Поэтому И, кстати, еще важная вещь, как оцениваются эти сайты. То есть если ваш денежный поток растет, нужно точно понимать, что также растет стоимость этого актива пропорционально. То есть сайты примерно продаются от 24 до 36 месяцев окупаемости. Если денежный поток 100 тысяч рублей, ну, в пересчете на рубли, то этот сайт вы продадите минимум за 2,5 миллиона. Это минимум. То есть когда ребята создают такие сайты… Они с удовольствием берут 2,5 миллиона, половину вкладывают в квартиру, наполовину делают еще один сайт. То есть для них это хорошая точка роста. Там речь и про кредитные, и причем они же уверены, ипотека – это КБЛА, кредиты – это зло и так далее. То есть… Поэтому пока мы на рынке встречаемся, есть две противоположных стороны, все пока хорошо. Но этот год сменился тем, что сайтов стало меньше. То есть оказывается, вот кто-то начал рассказывать про сайты и появилось больше инвесторов в сайты. Соответственно, быстрый отклик на публикацию. То есть это надо понимать. Итого, резюмируя, что хорошо в России? Доход также в валюте, пассивная монетизация, купил сайт… Технически добился, чтобы там все было нормально, эти вопросы решаемые, причем бюджетно. И твоя задача просто организовать процесс, чтобы на них выкладывались новые статьи. Все. Кому кажется, это проще, чем первый вариант? То есть купил что-то, а еще, вот кстати, сразу говорю, когда девушки смотрят на сайты, вот первая какая тема у вас в голове, о чем бы был ваш сайт? Вы представляете, что есть целая индустрия, которая обучает делать сайты. Практически все девушки выбирают маникюр, моду, но ну, в основном маникюр почему-то. То есть это кажется потрясающей нишей. И оказалось, что конкуренция в нише маникюра больше, чем конкуренция в нише криптовалют. Просто потому, что там, ну а что там, просто ногти публикуются, картинки красивые, всем нравится, но оказалось, этих сайтов столько, что… Но при этом 30 копеек запустителя. девушки лучше кликают на рекламу. Давайте так, всем интересно все. Они могут на то, что там случилось с Аллой Пугачевой захотеть посмотреть. Там. Или Максим Галкин вновь вышел замуж за кого-то, там надо тоже посмотреть. Ну то есть там вовлеченность хорошая. Хорошо, математика. Расходы на создание такого сайта. Я вот пример этого сайта покажу вам. LadyBusiness.ru можете зайти, я тоже как бы в женской тематике, но правда это про бизнес. Расходы на создание сайта 250, примерно количество документов 400, 1000 посещений в день, доход на уника 30 копеек. Уник это уникальный посетитель зашедший один раз, то есть если два раза зашел, не считаем его. Доход 18 тысяч рублей в месяц. Начинается цена 400. То есть что? Написали, опубликовали 400 материалов. Приблизительно 500 рублей один материал стоит. Расходы такие, можно пойти продать и уехать в Таиланд. Там, а на вторую половину опять сайт создать. Ну, так и живут люди. там Купил новую рубашку, съездил в Таиланд, сделал новый сайт. Так. Итого. Если купить готовый проект, это 36-50% годовых. Если создавать с нуля, это 75-100% годовых. Если купить готовый, это сразу. Если создавать с нуля, ну приблизительно за 4 месяца вы получите трафик. То есть самое главное ограничение, это просто нужно… Ну Пока работает модель, пишем хорошие статьи. Не пишем, покупаем. То есть это процесс не то, что вы вдруг открыли в себе талант писателя и решили писать про… там. Не знаю какую тему. Есть там, там много разных факторов, я сейчас на вопрос на ваше поотвечаю, но смысл этого актива в этом, то, что у вас есть нечто мобильное, которое дает вам денежный поток в валюте на карту, капает это ежедневно. Вы можете реинвестировать хоть по 500 рублей, что тоже неплохо и не каждый инструмент на это способен. В самое ближайшее время я проведу мастер-класс открытый, на котором я расскажу, как начать инвестировать в сайты, как зарабатывать от 10 долларов до 3000 всего с одним сайтом. Мы Разберем пошаговый план в течение двух с половиной часов. Поэтому рекомендую освободить ближайший вечер для того, чтобы получить, наконец, ответы на те вопросы, которые у вас остались. Где покупают сайты, почем их покупать, сколько на них можно заработать, конкретный пошаговый план, как построить все процессы для того, чтобы тратить на это минимум времени и как, наконец, начать инвестировать в сайты, если вы и не технарь. То есть пошаговая методика для обычных инвесторов которые не хотят э, быть частью этого процесса. Сейчас э, на управление всем пулом сайтов у меня уходит около двух часов. При этом я не занимаюсь ни наполнением сайтов, э, ни приемом, ни покупкой, ни обслуживанием, ни технической поддержкой. То есть все процессы выстроены удаленно. И при этом на семинаре, ну, я расскажу конкретно, как это работает у меня, поэтому рекомендую освободить ближайший вечер, потому что искренне верю в то. То, чтобы хотя бы один сайт должен быть в портфеле каждого инвестора, потому что это пассивный доход круглосуточный в валюте, который может получать на карту любого российского банка, если эта тема вам интересна, то чтобы иметь актив, который дает э, такие цифры и при этом не привязывает вас, вас к месту, зарегистрируйтесь, поставьте напоминание в телефоне для того, чтобы э, прийти и вечером во всем детально разобраться.